Доброе утро всем, кто не спит в 9 утра. А мы сегодня решили с собой попить чай на улице. Да, еще зима холодная. Вот поэтому мы будем горячий чаек пить. Он вкусный. Сова его сама готовила по своему особому рецепту. Правда, сова. Ну что ж, что мы можем вам с собой пожелать? Ну, например,. Чтобы вам было тепло и хорошо и уютно. А ты, Сова, что можешь пожелать? Чтобы вам было весело и хорошо. Сова вам пожелал веселья, я вам уюта. А вместе мы, наверное, пожелаем вам удачи. Удачи, Сова. У -у -у. Удачи, зрители.